2029 год. Эпидемия вируса все еще продолжается. Я выхожу из дома только до ближайшего магазина, чтобы закупиться лишь самым необходимым этой гречи и туалетной бумагой. Ходят слухи, что на улице можно встретить каких-то там зомби, но я в такую чушь не верю. Посмотрим, может я и не прав, но думаю, если я их встречу, то это будет последнее, что я увидел. Итак, ближайший магазин находится в нескольких минутах ходьбы по этой дороге. Затем надо свернуть на асфальт и все, я буду на месте. Ну ничего, прогуляюсь, погода позволяет. И к тому же не видно никаких зомби. О, елочка. Елочка это вам не зомби, можно идти дальше. Может быть, зомби в этом открытом люке? Нет, тут их нет. Никаких зомби не существует. А вот и магазин. Вывески нет никакой тут уже несколько лет. Но все равно все знают, что он работает. Закуплюсь туалетной бумагой и гречей и пойду домой. Да... Я богатый человек. У меня есть туалетная бумага. Да. Теперь я захвачу весь этот мир. Что? О нет, нет, нет, нет. Нет, нет, нет. Не подходите ко мне. Нет. Я вам ее не отдам. Нет, нет. Пошли вон. Эх. Пошли вон. А. Вон. Вон. А. Итак, я купил все необходимое. Можно возвращаться домой. Что это за звук? Нет! Это зомби! Они учуяли у меня туалетную бумагу! Надо бежать! Надо быстрее бежать! Они догоняют! Они догоняют! Быстрее бежать! Похоже, я оторвался! Надо где-то спрятаться. Они ушли. Я в безопасности. Надо возвращаться в сторону магазина. Пусть они вызовут помощь. Кто-то должен быть ответственным за то, чтобы отстрелять всех этих зомби. Так, вроде бы их нет. Надо возвращаться к магазину. Вроде бы все спокойно. Никаких зомби нет. Они ушли. Нет, они не вернулись. Запах туалетной бумаги привлек их. Надо бежать, быстрее бежать, быстрее, быстрее бежать, быстрее. Нет, они догоняют. Кажется, сейчас я умру. Нет, только нет. Я не хочу так умирать. Нет!